Всем привет! Это видео о том, как восстановить историю чатов и контакты, а также присланные и отправленные файлы и изображения мессенджера WhatsApp на Android. С необходимостью восстановления данных в WhatsApp пользователи сталкиваются в случае замены смартфона на другой, после случайного удаления какого-то из чатов или всех их, в результате очистки или сброса памяти смартфона, сбоя в работе приложения и так далее. Давайте разберемся, как все эти данные можно вернуть.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 Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Начнем с самого простого. Чтобы восстановить переписку, которая была осуществлена не более чем 7 дней назад, достаточно просто переустановить приложение на вашем мобильном устройстве. Сначала удалить. Затем установить заново. Дело в том, что WhatsApp автоматически создает резервную копию ваших данных каждый день и сохраняет ее в памяти смартфона. Создается такая резервная копия по умолчанию в 2 часа ночи каждый день. После переустановки приложение предложит восстановить историю сообщений и созданной ранее резервной копии. Достаточно просто нажать кнопку Восстановить. И программа в процессе установки автоматически восстановит данные за последние 7 дней. Аналогичным образом мессенджер будет себя вести при обнаружении созданной вручную резервной копии всех чатов и медиафайлов вашего аккаунта. Как ее можно создать? Чтобы создать резервную копию чатов и медиафайлов WhatsApp, запустите Messenger и перейдите в настройки, чаты, резервная копия чатов. Здесь вы увидите зеленую кнопку резервное копирование. Нажав ее, вы создадите резервную копию всех чатов и медиа вашего WhatsApp на данном устройстве. Причем создана она будет в двух экземплярах: один в памяти устройства, а другой в вашем Google диске. Но это только в том случае, если устройство синхронизировано с вашим Google аккаунтом. Причем периодичность создания резервной копии на Google диске можно установить. Для этого нажмите пункт Резервное копирование на Google Диск и выберите желаемую периодичность. Перейдя на Google Диск, неважно с ПК или смартфона, в меню «Резервные копии» вы увидите ваш бэкап. Теперь при переустановке WhatsApp на данном устройстве он обнаружит последнюю резервную копию и предложит восстановить историю из нее. При смене устройства синхронизируйте его с вашим Google Аккаунтом и установите на него приложение Google Drive. И WhatsApp при установке предложит восстановить историю именно из резервной копии, которая размещена в Google Drive. Таким образом, можно без проблем перенести историю WhatsApp с одного устройства на другое при его замене. Что делать в случае, если резервной копии нет? Восстановить чаты, которые старше 7 дней, без созданной вручную резервной копии, сложнее. Чтобы сделать это, перейдите в папку в памяти вашего устройства, в которой WhatsApp сохраняет резервные копии чатов пользователя. По умолчанию это WhatsApp Databases. Если перейти в эту папку, вы увидите в ней один файл с названием msgstore.db.crypt12 и еще несколько файлов с названием как msgstore.2008.01.10.1.db.crypt12 msgstore.db.crypt12 – это файл с последней резервной копией чата WhatsApp. Именно из данного файла происходит автоматическое восстановление чатов и контактов после переустановки WhatsApp msgstore.0.1.10.1.db.crypt12 – это резервная копия чатов приложения на конкретную дату, которая указана в названии файла. В нашем случае это резервная копия чатов на определенную дату января 2018 года. Поэтому, если необходимо восстановить чаты по состоянию на определенную дату, найдите файл, в названии которого указана эта дата, и переименуйте его в msgstore.db.crypt12. После этого удалите WhatsApp с вашего устройства и установите его заново. В процессе установки программа предложит восстановить обнаруженную резервную копию чатов и контактов, как описано в предыдущем разделе. Восстановите ее, и восстановится история из переименованного ранее файла. Только имейте в виду, что в результате проделанной процедуры с вашего устройства будет удалена текущая история чатов. То есть те чаты, которые были созданы после создания восстанавливаемой резервной копии. И еще, если вы создаете резервную копию чатов вручную, то она также сохраняется в файле с названием msgstore.dbcrypt12. Поэтому, чтобы не потерять файл с резервной копией чатов, которую вы создали вручную, переименуйте его и сохраните в удобное место. А в случае необходимости восстановления чатов именно из него, переименуйте данный файл обратно в msgstore.dbcrypt12. Я уже говорил, что при смене смартфона перенести историю чата в WhatsApp можно с помощью резервной копии на Google Drive. Также это можно сделать способом переноса файлов в папке WhatsApp – Databases. Вдруг у вас по какой-то причине старое устройство не синхронизировано с Google аккаунтом, и резервная копия не может быть создана на Google Drive. Если вы поменяли смартфон на новый, и вам необходимо восстановить на нем историю переписки вашего старого устройства. Для этого перенесите файлы из папки WhatsApp Databases старого телефона в новый. Во время установки WhatsApp приложение обнаружит резервную копию чатов и предложит ее восстановить. Восстановление удаленных из WhatsApp изображений, видео или аудиофайлов. Все отправленные или принятые с помощью WhatsApp файлы это изображение, аудио, видео или документы и так далее. Сохраняются приложением в папку WhatsApp Media. Если у вас есть внутренняя память, папка WhatsApp находится во внутренней памяти. Если на вашем устройстве внутренней памяти нет, папка будет находиться на карте памяти. В случае удаления таких файлов из чата, они продолжают храниться в указанной папке. Достаточно перейти в WhatsApp Media и открыть папку, соответствующую типу искомого файла. Если необходимо восстановить удаленные изображения, видео или аудиофайлы из чата WhatsApp из Android смартфона или планшета, то сделать это можно одним из способов, которые я описал в предыдущем видео о восстановлении фото и видео с Android устройства. Ссылку на него я оставлю в описании. На этом все. Ставьте под видео лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Если у вас возникли дополнительные вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.